вечер день и ночь, не знаю, что у вас там тема сегодняшнего онлайн расклада, это гляделка на недельку с 6 по 12 июля, первое второе третье 4, выбирайте любое времечко в комментариях а поговорю с теми, кому это интересно, поэтому, дорогие мои, я надеюсь, да, гляделочка выйдет позже, позже обычного, но я думаю, что, в принципе, это намного лучше, чем раньше, ну, по крайней мере, какие-то, не знаю, давайте, какие-то Энергии мы прощупываем уже в начале недели. Я думаю, что ясно, понятно, всем будет а, по начальной какой-то информации. То есть, правильная ли у меня неделя, либо неправильная, либо правильный неправильный вариант, либо тот-не тот. Ну, тот. соответственно, ладненько. Правильно, неправильно поговорим позже. Что-то ерундит, хандрит у меня все на свете. Что такое? И свечка. На свечку глаз сфокусировалась, камерой и так темно. Ладненько, давайте. Так. Давайте, давайте, давайте, давайте. Все, будем смотреть, кстати, на втором апокалипсисе. Я надеюсь, что-нибудь еще вакантильный нибудь и не понадобится. Ну ладно. Посмотрим, давайте посмотрим, гляделка на недельку 6 по 12 июля. Ну прям реально можно прям вот, о, о, точно, у меня типа сегодня было, вот вчера такое проигрывалось точно, а, а вот так оказывается все вернется, вот. Ну я думаю, что вот, -вот к этому какому-то моменту все-таки так поздненько, поэтому вот. Давайте, здравствуйте, кто загадал еще раз зеленый желтый вариант, гляделка на недельку 6 по 12 июля. Ашуста, Не люблю в этой вот. Ой, ой, ребят. Ну нормально. Вот хочется сказать, кто-то будет из окружения шипездеть по полной. Дорогие мои, я, если что, с вами вот на этом варианте. здесь будет кто-то по полной. Имеется в виду, кто-то будет очень плохо себя вести. Неприлично, некомфортно, неуютно. Соответственно, здесь немножко проигрывается. Кто-то, возможно, от вас хотеть того, что вы привыкли, не будет. Поэтому вот здесь вот какое-то... Дайте подумать. Ну, пару царю жезлов пятерка пентаклей с пятеркой Пентакли шипзить будет. Поэтому я и сказала: в окружении тройки чаш, десятка чаш, да. Ой, дорогие мои, вам поможет свежий взгляд на жизнь, новые идеи и перемирие с собой. Поэтому вот здесь я прям сразу вам говорю. А возможно, также неделя этим и окончится. Но это прям очень хорошее прям после пятерочки пентаклей происходит у нас императрица дурак влюбленные поэтому возможно какой-то так так смертушка здесь я сказала бы что окружение само будет немножко переворачиваться ног на голову. Возможно, некоторые люди рядом связаны, либо семейные, либо с, с вами. Но здесь именно вот, если вы женщины загадываете этот вариант, то вокруг вас, возможно, есть будут такие моменты, что люди будут не особо правильно, ответственно себя вести, либо особо как-то уделять акцент на какие-то другие вещи, но несовместимые с вашими целями в жизни. То есть здесь какой-то такой момент. Я не говорю, что все будут вокруг вас. Как-то хандрить, либо еще что-то. Нет, возможно, здесь говорится больше о том, что взаимодействие с окружающими будет достаточно сложноватым. Это в общем плане. То есть здесь у нас смерть, шестерка пентаклей, тройка чаш. Как бы, вроде как бы все нормально, но вот по смертушке, я бы сказала, немножечко будет не совсем обычная неделя, То есть даже с обычным человеком вы будете разговаривать немножко иначе, по-новому. Возможно, намного более интереснее с некоторыми людьми. С некоторыми, не скажу со всеми. Поэтому вот здесь какая-то такая смена больше внутреннего восприятия именно самих других людей вокруг вас. Именно от вас. Вот здесь. Я, я бы сказала больше так. То есть вы будете окружающий мир немножечко смотреть иначе. Ну У кого какая-то некая трансформация, если прошла совсем недавно, у вас по смертушке именно это и идет здесь, в данном контексте. Но здесь у нас выскочил Рыцарь Жезлов, Пятерка Пентакли. Здесь вот... вот, вот. Возможно, некоторое хандрение некоторых людей, от которых вы, допустим, привыкли, что они там, ого-го, я закипиша, валидол и кроволом, а на самом деле они дома посидят и ничего не поделают. Здесь тоже может такое проигрываться. То есть здесь может именно как э, идти желание, спад желания каких-то людей вокруг вас, либо окружение тоже спад. Ну, я бы не сказала, что спад окружения, здесь скорее вот... Кто-то не захочет с вами общаться, кто-то как-то будет себя некорректно вести. Рыцарь Жезлов здесь не особо позитивный вообще в раскладе и вообще в обычной жизни даже, имеется в виду в этой колоде. То есть здесь он очень негативный сам по себе, перебор какой-то энергии. Но кто-то может быть очень от вас требовательный. Допустим, из окружения, из девчонок, из подруг, из людей, из семьи, кто-то очень сильно что-то потребует, а вы это просто дадить не может, да, да, дать не можете. Здесь вот именно с окружением связано немножечко какой-то перевернутый мир полностью. Вот какая-то неделя такая. Но неделя оканчивается, кстати, очень сильно я бы сказала замечательно. Возможно, некоторые потери связи с семьей. Либо вот Я бы не сказала потери Может быть у кого-то потери в денежном плане также может проходить Но именно касаемо семьи Может быть из-за семьи Вы что-то должны Как куда-то вложить И в принципе Не уверена, что приобрести Но приобрести все равно приобретете Ты какая-то такая странненькая Я сказать двух слов Что-то как-то тяжко связать ну, здесь борьба окружения какого-то. И вы на одной волне, а воспринимаете всех по-другому. Вот, вот одним одну фразу можно так и сказать. Дайте, влюбленный дополню. Да, здесь, скорее всего, люди сами пойдут в какой-то покой, будут как-то хитряться, уходить в.. в... В какое-то новое для себя прибежище, укрытие. Здесь, вот здесь, может, кстати, проигрываться, что в конце концов вас все достанет, и вы просто немножко смотаетесь в другую вселенную, не знаю, посмотрите какой-нибудь фильм, просто проведете как-то в одиночестве. Я бы немножко сказала в таком контексте в одиночестве. Ну, по дурак влюбленная семерка мечей, шестерка мечей, шестерка чаш. И тройка у нас императрица со, со самым таком первым. Здесь вы можете сбежать просто от некой мирской суеты в конце и просто будете как-то себя какой то уютное, теплое гнездышко искать, теплый угол, теплый настрой, теплых людей, возможно, также для себя будете искать. Но больше здесь какая-то сонастройка внутренняя будет в конце недели у вас. То есть будете налаживать, так скажем, позитивные негативные моменты будете их пересматривать рассматривать коверкать и при этом для себя в каком-то позитиве позитивном месте вот сюда стала ушла в отшельника да но здесь немного не в отшельника в новое для себя приятное место может на дачу поедете на даче там будет классно здорово и замечательно Поэтому здесь вот именно самостройка и какая-то не то, что неприятные вещи с окружением. Но не могу сказать, здесь вот как-то, возможно, от некоторых людей еще раз будет перебор энергии, вы это дать не можете. Либо они будут просить, а вы все равно дать не можете. Либо они будут как-то юлить, а вы все равно вот от этого будете немножечко, ну, ну, немножечко расстраиваться. Вот здесь, если касаемо окружения м, человека. Будете пересматривать, но здесь какое-то глобальное прям настроение. В начале недели что-то будет очень сильного, пересмотр всего на свете глобального. Будете по чуечке, кстати, также эту проводить неделю, прислушиваться к внутренней интуиции, как надо поступить с теми или иными людьми, как надо себя показать, а как, а как надо себя не показывать. Здесь тоже может проигрываться именно, что вы сами, как несколько масок, одновременно будете надевать, дабы как-то в этой неделе проползти, проплыть и тому подобное. Потому что у вас сразу после смерти идет шестерка Пентаклей. Я бы немножко не сказала, что это что-то настраивает, либо какой-то взаимообмен. Здесь, скорее, вы после какого-то некого, возможно, трансформации для себя либо понимания открытия будете как-то вот по этой... Вот как это семерка кубков вот обходить какие-то острые углы для себя по этой неделе. Может, это как с вас будет. Не вокруг какие-то люди будут как-то по-дурному -по -по себя вести, а вы будете сами сона сонастроенные сами с собой... Проплывать по этой неделе. Семерку кубков второго таинственного мира посмотреть. Там прям по водичке проплывают между кубками. Вот главное не задеть, да ну нафиг это все задевать. Вот здесь вот какой-то такой момент недели. Раздроблено, да офигеть как раздроблено. А то мне говорят четкость, четкость. Ну вот как могу четче, так и говорю. Потому что в некоторых позициях проигрывается именно... Вот здесь вот так проигрывается, а вот здесь, может, и вот так. А здесь может и так, потому что вы именно такой человек. То есть... Расклад, я говорю, еще раз общий. Какие у кого энергии, чьи какие-то воспитания, чем кого-то дышит, кто-то как-то и воюет, кто-то как-то дружит, любит. И как это построено у вас внутри, я не знаю. Поэтому и несколько интерпретаций даю, либо что это вы будете делать, либо что это с вами будут так поступать. А, вот, то есть вот здесь вот я бы сказала, вы не расстраивайтесь, если вы... Даже на других, посмотрев каналы какие-то, вы увидите примерно то же самое, что вот и так может проигрываться, что это для меня, это что это я это делаю, то есть не... это общий расклад и все таро, и еще раз, все таро расклады это чисто развлекательный контент, поэтому вот. давайте давайте наверное, дальше здравствуйте кто выбрал синий вариант 6 по 12 июля у вас гляделка О, здесь воеватели Во, воители воеватели за все и вся Дорогие мои, здесь вот именно какой-то такой отстаивать свои идеи, свои мысли. Здравые, здравые, не здравые. Вы будете здравые, не здравые будете кидаться в какие-то... Я бы не сказала фантазии иллюзии, но какие-то на авантюры. Здесь вот попу, на попу найдете вот, вот, вот много приключений. Либо приключения найдут ва вашу попу. Да? Здесь тоже может, может именно так проигрываться. Вот. Поэтому вот, короче, как-то так. Четверка чашка лесу. Устали, хочу покоя. Не, вот здесь я бы сказала, покой даже особо ожидать не придется. Вас все равно будут толкать либо вас, либо вы сами кого-то. Но здесь воинственная какая-то больше атмосфера, больше какое-то немного напряжение, отстаивание своих границ либо от вас, еще раз говорю, либо вы сами будете как-то делать какие-то вещи. Также могут в вашу сторону отыгрываться именно кто-то какие-то границы для себя устанавливают, что-то вам разъясняют, что-то вам показывают, а вам просто видеть не хочется тоже может такое проигрывать. Но ну, вот здесь неделька немножечко дает какой-то сжоги. <смех> Я бы сказала, немножко колесо, двойка жезлов, девятка пентаклей, рыцарь мечей. Здесь вот э, людям будет не до отдыха. Людям надо вот что-то постоянно будет делать, как-то постоянно будет что-то колоть, что-то сбоку, да, либо кто-то. Поэтому вот здесь вот именно какая-то неделя больше. И даже если вы привыкли спокойно жить и спокойно существовать вам не дадут, просто не дадут, либо финансы также вам не дадут. Слышь, надо работать, давай работать, давай зарабатывать, давай что-то делать, это это должна, и ты это это обязано. Либо люди вокруг вас, либо вы сами всех людей будете ам кусать там, ам, надо что-то сделать. И вот здесь вот больше какое-то завоевание, отвоевание всего. И вот, просто вашей попки будет не до отдыха. Либо вы сами этого хотите, либо вам это все равно придется. Вот здесь какие-то предпринять вещи, чтобы как-то отвоевать себя, возможно, свои какие-то цели, амбиции, желание кого-то напутствия кому-то дать. Здесь именно вот какое-то такое нестабильное не и больше такая своеобразная на таких Вперед, давай, вперед, давай с песней. И здесь у нас аж три рыцаря, поэтому, дорогие мои, о чем вы говорите, когда падают рыцари, это все значит. Это как машина работающая, которая что-то перерабатывает. Вот, вот здесь вот оно и показывается, даже если тут четверка чаш настала, вот даже если вам взгруснулось. У нас колесико, потом опять двойка железов, и опять колесико э, пошло. Поэтому, возможно, вам взгрустнется на середине недели, а потом опять какая-то недель все равно приплывет. Возможно, какое-то прояснение, какое-то обстоя... обстоятельство по поводу финансов и накоплений тоже может проигрываться, кстати, в конце недели. Да, это зря вытащила, <свят> это зря вытащила. Дорогие мои, ну вот здесь, да, здесь, здесь может быть немножко тупиковая ситуация, кстати. Кто-то придет, может прийти, давайте, в тупиковую ситуацию по поводу финансов, денег, работы, развития. Здесь вот как-то немножко осесть и немножечко в тупик. Возможно, некоторые будут сожжены у кого-то мосты, М -м -м, здесь тоже может проигрываться. Либо вы сожгете все ударите все, сожгите все, да ну нафиг, да, вот все, все, все как по посуду побью, и все будет замечательно, ну, дорогие мои, даже если посуду побьете, это вот как-то каши не сыграет, честно. Рыцарь Жезл, колесница опять в луну, поэтому я и сказала, если даже что-то, что-то то это не особо сыграет роль и как-то просветления особо не будет. То есть куда идти, куда ехать. Может, выйти как совет. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие Галин. Здравствуйте, совет давайте просто. королем мечей, сила всем одаренная. Все зависит от вашей головы, от вашего понимания. Как надо раскрывать свой собственный потенциал и как надо справляться с самим собой. Дорогие мои, здесь чистейшее не на окружение. Вот они, гей, а ты красотка. Здесь чисто... Падает все на людей, соответственно, на их знания, навыки, понимание, как надо держать себя в руках. Здесь все зависит чисто от людей, кто загадал. Не думаю, что здесь как бы, чтобы обязательно мужчина, либо обязательно женщина. Нет, здесь, скорее всего, возможно, королёвами честь силы вам понадобятся какие-то вещи, которые работают в этой жизни. Но это то же самое, если вот вы знаете, что вас успокаивает то-то, то-то. Если вы знаете, что это вот так работает, то вам надо этим... А, м -м -м воспользоваться. Ну, то есть, воспользоваться методами, которые проверены для вас лично на этой неделе. Ну, тут как мог, может, как, я бы сказала, элемент подсказки. Поэтому и тут в конце всем одарено. Ну, ваш потенциал и ваше все и ваша эта вся неделя частейше зависит от ваших, ваших головы, вашего понимания, как надо себя вести, от ваших каких-то внутренних демонов, не демонов, от вашей силы внутренней. Поэтому здесь зависит от вас. Вся эта неделя, она вся Полностью в ваших руках Поэтому вот, короче, как-то так Вот такая интересная неделечка То есть здесь будут люди очень сильно интересные интерес, Интересные шурум-бурум гонять ну, Каждый в своей каждый в своей области Кто-то с мужиками, кто-то с финансами Кто-то с деньгами, с недвижкой Кто-то кучу есть По жизни, кто что, короче, сделал Поэтому вот так еще раз. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. Давайте посмотрим вашу гляделку с 6 по 12 июля. А может, кто-то месяца здесь путает уже. Либо неправильно их называет. Ладно, седьмое Луна и пятерочка. А сила. Шурум-бурум не только у Фео. Это вот как? <смех> И как это? Это интересно, Дайте семерку Пентаклей. А -а -а, Придем, не знаю в чем. А -а, дорогие мои, здесь, здесь кто, чем, короче, занимался очень сильно долго, интересно, упорно, здесь могут прийти немножко, ну, не то что, а в какой-то, может быть, давайте так. Несколько, несколько трактовок. У кого-то какие-то спады настроения могут быть, происходить, у кого-то спад реальный, каких-то своих инвестиций, своего труда. И воз, возможен такой вариант, что вы, сами того не замечая, немножко упали в какой-то немножко какой самокризис, я бы сказала, в каком-то даже личностном плане. У нас семерка Верховная Жрица, тройка Пентакли. Но здесь связано с трудом, по большей степени информация с трудом, с тем, что вы занимаетесь, с вашим хобби, с вашими делами. И э, некоторое не особо понимание, куда все идет. Возможно, придете к какому-то критическому результату. Критическому результату. Вот я бы сказала именно больше в каком-то таком контексте. Но это не конечный результат, поэтому ни в коем, пожалуйста, разе не считайте, если кто в какой-то кризис, катаклизм немножко спустился. Это не конечный результат, пятерки это всегда середина, это катаклизм, а катаклизм у нас двигатель прогресса, да, как сказал один важный и классный человек. Поэтому, в принципе, нечем особо здесь вам расстраиваться, я бы сказала. У вас тройка пентаклей, семерка чаш, и верховная жрица идет. Кто-то, возможно, будет заниматься на неделе обычным стабильным трудом, кто-то может какие-то практиковать вещи, кто-то какие-то мысленные процессы. Но здесь вот как люди работающие, никому не мешающие. Вот здесь больше проигрывается какая-то такая стезя. Угу. Будете кто-то здесь напитываться мудрости, кто-то здесь будет, не знаю, открывать какие-то для себя потоки, не потоки, чакры, не чакры. Вот здесь тоже может это очень сильно играть. Очень хорошая, кстати. Но если по такому контексту... Дорогие мои, никогда не поздно чему-то учиться. Вот, вот здесь это, я бы сказала, наилучшее для вас прочтение и житие бытие на этой неделе. То есть здесь как семерка Пентаклей, как какой-то труд один и тот же и тому подобное. Это должно мне к чему-то привести. Дорогие мои, вот, вот никогда не поздно чему-то учиться, чему-то кому-то возможно. Но ну, это обучение лучше с себя чудо. Может, кто-то так и проведет неделю, будет постоянно учиться, обучаться испытывать себя и свою, я бы сказала, сверху логику третьего глаза. Поэтому здесь больше, наверное, для людей не особо обычную жизнь ведущую, не особо материалистов. Вот здесь я бы сказала, гляделка вот такая для таких людей. Если вы материалист, в принципе, то вперед с песней это не вообще не ваш вариант. Возможно, именно. Важно, но тогда вам надо будет обратить внимание на обучение на начальные стадии а не то что вам все кто-то там должен какой-то ваш ваш мир за ваши какие-то труды поэтому дорогие мои не поздно учиться и вот эта неделя пропитана именно вот таким больше духом настроем позитивом именно самообучение у кого-то учиться очень классная неделя кстати для тех кто учится вообще либо обучает Обучать тоже неплохо поэтому вот вот здесь вот так, да, тише едешь, дальше будет здесь вот именно какая-то неделя такая. Но, возможно, в начале, либо по итогу вы немножко будете не особо понимать как-то, не, в начале я бы сказала, не особо понимать, к чему кто-то здесь идет. Ну, имеется в виду семерка пентаклей, луна и пятерка пентаклей. Как пришел, делал, делал, а пришел вообще в непонятное. Тоже может проигрываться. Либо какое-то непонятное состояние, именно ваше. В принципе. Ну такая тихая спокойная неделя для обучения, для сонастройки, для практики, для йоги, для э, каких-то духовных, для очищения у кого-то. То, а да, чего нет, в принципе. Тут, тут, тут. Для прояснения каких там обстоятельств. Давайте так. Для чего-то, для чего-то ясного. Вот эта неделя именно вот как-то. Возможно, не знаю, может по ночам быть, но ну, быть либо как-то здесь именно вот такая неделя. Я бы не сказала для материалистов, которые привыкли, вот что ты мне нагадаешь, насмотришь, начитаешь, деньги не деньги, любовь не любовь, не это, мне больше остальное не надо. Поэтому, дорогие мамы, здесь больше какая-то вот такая неделя. Возможно, просто чистейшая ваша, у кого-то чего-то будете, какие-то советы спрашивать, учиться, обучаться, либо кто-то своим примером, возможно, также на работе будет вас как-то воодушевлять, либо вы будете воодушевлять, но здесь и, и то, и другое проигрывается в двух, с двух сторон, поэтому, дорогие мои, ну, здесь... В материальном плане и больше в таком, вы будете чему-то, возможно, постигать какие-то совершенно интересные для себя новые науки, либо новые знания, новые техники, ничего-либо. Ну, здесь вот именно какой-то хорошая настройка с миром, с космосом, если какой-то такой контекст. Но больше именно с такими, с такими сочетаниями карт очень хочется сказать мне вот именно о каком-то больше не, не особо в материальном мире. Материальный мир только обучение, по постижение каких-то азов либо вы, либо вас. Вот здесь, вот иначе, не, я бы я бы не сказала. Я не особо здесь, иначе как-то что-то вижу по-другому. Возможно, вы какие-то для себя советы, откуда-то, из каких-то источников будете брать. Ну, то есть, воу, вот это классно, да. То есть, вот здесь, вот, какое-то, прям вперед, работа над собой. Также здесь... Работа над собой все дела. Поэтому, дорогие мои, Фу, короче, как-то так. А -а -а. Давайте я думаю дальше. Ну, вот как-то да. А -а -а. Поэтому давайте здравствуйте, кто выбрал у нас красный вариант за на недельку 6 по 12 июля. У вас. Миллионники мои, ну чё, королева жезлов, рыцарь Жезлов вдруг Пентакли. А, за попку схватите, так схватите. Ой, дорогие, тройка жезлов, двойка пентаклей. Давайте четвертый вариант. Кто у нас мутит, крутит всем на свете? Мутить, крутить! Ну, возможно, вами, а возможно, всего, и, скорее всего, сами вы. Будете все здесь на свете, будете ворошилы этого мира, будете. Пока одни там в этом, пока одни сонастраиваются, другие там какой-то хню творят, и не понимают, что делать. Вы будете у нас рулить парадом. Дорогие мои, да. Что у нас? У нас затмения какие Я вроде слышала, что в воскресенье были. Что у нас будет еще дальше? Около 12 июля Почему у нас башня с повешенным, с жрицей? А, дорогие мои, в какой-то критической ситуации вам понадобится именно, возможно, некое понимание, как надо действовать, но здесь, возможно, как какая-то некая жертва, либо чужой взгляд, либо свой собственный, но немножко на другую, как будто вам другую сторону надо выбрать, будет какую-то. Дорогие мои, здесь вы ворошилы, вы классные люди, вы у меня показыватели, вы у меня, если что, это прям очень хорошее время для показа себя, для съемок, возможно, для устройства на работу. Здесь вот именно какое-то движение, движение вперед, я покажу себя, все классно, все здорово, все замечательно, я буду воротить всем, возможно, даже какие-то кто-то подлости здесь может совершать, поэтому еще раз говорю либо вы либо под вас это может но это не особо это может как отыграться но я особо такого отыгрывания просто не вижу вот но здесь здесь какая-то такая ситуация придет что вам надо выбрать какую-то сторону как будто да прислушаться больше здесь также у нас повешены и Верховная жрица, возможно, также какая-то ситуация от вас потребует какой-то жертвы. Но это неплохо, поверьте. У вас после прямо э, башни у нас идет смертушка, поэтому это, поверьте, это на самом деле неплохо. Когда именно такие сочетания карт падают, то это да, достаточно. Это как бьет по, по башке не очень хорошо, но это надо. Это для как для профилактики. Как вот, как вот, смотрите, это, как, это то же самое, что ситуация, допустим, с гриппом, либо с простудами, либо с какими-то уколами Вы идете укольчик сделаю, чтобы потом не простудиться, чтобы потом не заболеть, либо чтобы справиться более лучше, допустим, с какой-то болезнью Поэтому вот здесь вот то же самое у вас предстоит, какой-то укольчик. не очень, конечно, классный, но здесь вот здесь потребуется, кстати, ваша интуиция, либо жертва Либо это приведет к тому, что у вас... Будет какая-то с вашей стороны Либо в вашу ситуацию Либо с вашей стороны В ситуацию Либо к вам в ситуацию Какой-то понадобится какая-то некая жертвенность ну, Верховную жрицу, конечно же, тоже попало это. Ну и интуицию тоже Возможно, некоторых людей понадобится в вашем каком-то деле, либо каком-то происшествии, что затрагивает других немножко людей. Да, здесь как будто что-то будет давать сбой, Вот что. колесница умеренность, с пятерка жезлов. Здесь как немножко будут давать какие-то, возможно, люди сбои, либо сбои внутри вас. Здесь очень сильно какие-то такие, ну, стремноватые моменты, но это на самом деле не очень сильно, даже плохо. У вас по сперте потом девятка пентаклей и рыцарь Жезлов. о принцесса Жезлов. Пожезлов. Угу, Дорогие мои, да. Это как обычная ситуация, которую надо какую-то вот через нее надо пройти. Кому-то. Поэтому, дорогие мои, не все так плохо, поверьте, башня в сочетании со смертью, потом девятка, а потом у нас маг, поэтому, поверьте, эта ситуация намного лучше, либо чтобы она сразу произошла, либо чем как-то позже. Поэтому, дорогие, возможно, ситуация связана либо с вами, возможно, внутри какой-то сбой будет именно, возможно, может со здоровьем, может еще что-то, здесь тоже может принципе по этой карте отыгрываться а либо с людьми, либо в карьере. Давайте так. Здесь что-то какой-то сбой. Но это неплохо, это очень сильно хорошо. Будете владеть собой. <laughs> лучше. <laughs> либо будете справляться с такими ситуациями намного лучше в ближайшем будущем, да? Поэтому правда. Здесь какая-то башня и во благо. Хотя я не думаю, что она вам будет казаться, что она во благо. Когда башня случается, никогда особо, ой, во благо не видно. Поэтому, дорогие мои, ну, здесь какая-то такая ворошиловская неделя больше идет И в какую-то вот такую неприятненькую ситуацию можно войти. Но это надо. Это надо для профилактики гриб и заболеваний. Поэтому давайте, дорогие мои, короче, как-то так. Ну это то же самое, когда узнал о чем-то, потом пошел провериться, а оказывается совсем другое, но это надо, потому что без этой, этой какой-то ситуации вы бы инф эту информацию не узнали. И вот здесь именно вот какая-то такая интересная неделя. Поэтому, в принципе... Защищайте границы, докапывайтесь до истины, вперед с песней, Песня, дорогие мои. <смех> вперед с песней. Все тоже как и в ваших руках, но здесь все-таки докопание до какой-то истины и с оптимизмом... Не, докапывание до истины его до конца. У кому то здесь очень понадобится, то есть, именно отстаивать какие-то свои границы, либо чужие границы других людей. Но докапывание до истины кому-то очень сильно пол пользительно. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то у нас и так. Чат видны все сообщения. Отлично. Поэтому, да, доброго дня, тупру, Поэтому давайте, да, Спасибо за то, что посмотрели расклад, за то, что досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего удачи на этой неделе. Пока-пока!